Привет всем, с вами Сгамуба и его сестренка Аня. И сегодня мы поиграем в Bioshock Infinity. Мы видим, что тут такая очень приятная обстановка, чем-то напоминающая флаут до взрыва. Mm, вот даже здесь опускаются какие-то фонтаны. Да, такая очень милая музычка. О, на какой сложности поиграем? Ну, я думаю, средняя. Да, вообще так будет вверх, а дальше самая высокая, вот, самая высокая. Средний, так средний. Давай. Так. Мне кажется, что мне эта игра понравится, потому что. Тут есть загрузка. В принципе, ты знаешь, в чем смысл игры? Нет. А, да, мы ее включаем в первый раз и даже ни о чем не читали. О, сразу у нас <звы> Все для нас впервые. Разрывается флаг уже такое очень эпичное, очень эпичное начало мы не понимаем что происходит не для эпика нужен взрыв. О, 1912 год одно военное not... время Перед нами гроза, девушка и мужчина. Видимо, они. Как ты думаешь, что с ними? Мне кажется, надо как-то по свободнее. Смотри, какая приятная погода. Смотри, как грибут они, мы гребем Нет, а зачем они? А, так, нам, наверное. Здесь... Они скорее всего. Просто переплываю Не, не будем предполагать, давай просто смотреть. Вот, нам дают пистолет. И фото... Мы играем, видимо, за мужчину. Ну, честно говоря, я подумал, это просто заставочка. Нет, тут можно смотреть. А, -а, -а. Если даже да, да, да, есть, да. есть какой-то эффект. Видишь, там вот след от, это. А... видимо, вот... у нас подлагивает. Это так не должно быть. А, возможно и так. Мне кажется, вода тут более. Мы приехали. все. Приплыли. Э, подняться, смотри, какая тут. Вау, подняли. Смотри, какая тут гроха. Маяк. <свят> <свят> ну блин, ты посмотри на эти волны. Они, они, смотри, они бросают нас. Да нет. <свят> <свят> нас могут и не встретить. Не-не, ты посмотри, там, там воронка даже образовалась. Видишь? Видишь? Да, да. тебе. Вот, я могу двигаться. Посмотри, тут... Ну ладно, да. давай, иди вперед. Исследуем локацию, поймем, что с нами произошло. Нет, какая-то мышка неудобная. Такая игра нас настраивает на что-то такое, вот очень, так сказать. На дождик. Нет. После дождя, наверное, должно быть... Нет, то, как... то, что нас сейчас... За нами будут охотиться, что... О, это знаешь, на что похоже? На что? Uh, ну вот uh, где Slender? женщина с фонариком бегает. А слэндер. Да. Остави... Подожди, что тут написано? Давай эксперт по английскому думай. Нет, я не эксперт по английскому. Я надеялся, что я приведу, но я не могу. Давай за сейчас, за час. Давай вот так вот. Давай, давай. Спрыжка. Блин, не получилось. Придется постучаться. Expecting... Эй, как он открыл? Как он открыл? Да, Да. А, дверь можно? Не, давай дальше, дальше. Ага. Интересно же. Спорь так. Побытий, что ли? Мы oh, uh, видим нашего героя, он довольно такой uh, мужественный. А, это, uh, наверное, какая-то. Это uh -huh. просто, ну вот, специально в игру, наверное, введено, чтобы мы узнали, кто мы. Мы uh -huh. поднимаемся uh -huh. по маяку. Дожди, какой-то шкафчик. А, я, я смотрю, я сквозь лестницы могу обыскать эти шкафчики. Нет, скажи же, похоже на плаву чем-то, на Skyrim. Ну знаешь, они похожи только передачи атмосферы, больше ничем. Mm. А в Skyrim я не играл. Так, везде, здорово, сильный орел. Как это что взять? Эп. Всё. О, у меня 6 долларов. Давай я это тазик пои Нет. Там смотри, кровать какая-то, очень такая уютная атмосфера. На mm -hmm. Радио. Как ты думаешь, каких оно времен? Ну, нам же сказали, что мы в двенадцатом году. Давай, оно время. Посмотреть бочку. Груша. Как это? Как я? Я хочу. Я, ну ее вот. взя... я хочу взять только грушу, а не все, например. Как нельзя только грушу, например? А мышка нельзя? Мышка? Нет, мышка я тогда смотрю. А, мы, мы плохо. Я думаю, нам придется ввести перевод всех наших записок загадочных, потому что мне жутко интересно. Ну. О, О, шар. А нет, это моя. Смотрите, так интересно, вода течет. О, откуда у нас это? От... А, он был. Так, значит, нам, значит, надо один раз по, а, этот, два раза этот. Два раза. Вот. Идут магия? Ты не знаешь, какого года mm -hmm. игра? О. Но ну, она недавно вышла, по-моему, полгода назад. Ты смотри. Смотри, какого облака. Да, это. Это очень красиво, это очень впечатляет. Игра вообще. Жак Очень. Что... Первое впечатление, они очень хорошие. Хочется в нее поиграть. Заметь, то что это только на минимальной графике. Мне кажется, то, что маяк на такое не способен светить. Это он так светит? Нет, нет. Я не знаю, что тут происходит. Это какие-то мистические силы вызывает. О, бочка! Все время орел. То, что надо в такой ситуации. Подожди, подожди, может, дверь открылась? Нет. Нет, не открылась. Не открой. Этот... тянет. Открылась, открылась. Я хочу через себя да, перепрыгнуть. Да наш герой, видимо, не такой нетренированный, который, как, э, как и кажется. Это электрический стол. Не, не, смотри, тут нет никаких электронов. Похоже на эксменов чем-то. Ой, я их сейчас забыл. О, блин. И зачем он сел? Уй, О, мы Смотри, смотри. Там температура, смотри, была. Да подожди, полететь С такой скоростью. О, мы летим. 5 тысяч фунтов. Смотри, это мы? Это отражение от вам, наверное. 15 тысяч фунтов. Мы попали О, в летающий город. боже, мы попали в рай. не нет, это летающий город. Видишь, тут держабли есть? Это рай. А, мы падаем, <свят> мы падаем. Подожди. О, нет, парашютик. А. Смотри, как можно было до такого додуматься? М -м -м, я видел трейлер, мне понравился. Он типа мужик падает, падает, падает еле. А как... мне трейлер, ты не разрешил смотреть. Я тебе не разрешил смотреть сюжет. Про трейлеры я ничего не говорил. И тем более я его посмотрел случайно, Смотри, еще год назад. какие интересные механизмы. Это уже DramoFull. Да... Вообще, Ой, это смесь всех игр, которые мы когда-либо играли. Mm -hmm. would... на что-то спрашивают. Если вот вы ж... будете Нет, блин Короче, я в монтаже оставлю этот перевод, надеюсь. Потому что мы хоть чуть-чуть поймем, что тут нам говорят. Да, мне почему-то кажется, что это очень важно. Мы потеряем какой-то челлендж, что ли. С баном с тобой по-английскому. Google Переводчик помощь. И учительница по английскому языку. Да. И прохэк покажет людям новый как Свет, это может быть, я не знаю. О, вот руки. О, у нас у нас появились жизни. Мне кажется, у нас их не было, да? Мне кажется, то, что тогда не надо касаться свечкам, очень э, подходить близко. Думаешь? Ну да, а то они нас и жизни все. Это наши первые враги, я уверен. А видишь, уже рядом вода, чтобы э, можно было восстановить жизнь. Есть способ попасть в город. Давай Интересно. проверим про свечки. Может ли на них поступать? Нет, нельзя. Как добраться до цели? Вау! Это как знаешь что? Это как? Эм... Это как квест в онлайн играх? <связь> Нет, а сейчас я вспомню. Там, короче, Гарри Поттер. Во, игру Гарри Поттер. На следы появлялись. Обязательно переведи то, что тут написано. Он сам переводит. Семья Прокова. Ну-ну. Лашка как свечи подойти. А. Очень завораживает атмосфера. Мне кажется то, что он. Он вот... протягивает свои объятия. А, типа привет гость нашего города. Опа, обходить надо. Oh. As as we'll Я же говорю, это рай. Блин. Он что, телепортил, что туда улетел? Это, видимо, монах. Myself, <laughs> Точно. Ну что-то, и так понятно, что нам спускаться на поле. Oh. Еще один. А, их много тут? Да. А Знаете, мне кажется, если бы я попала в рай, он бы выглядел именно так. А мне кажется, если бы я попал в рай, меня бы сразу к делке Смотри, смотри, смотри. If the prophet had just railed against the slather beneath us, but not accepted the three golden gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the three golden gifts of the and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. If the prophet had just led us to the new Eden. Oh, to the circle. Is it someone new? Ассасин Грид! <laughs> mm -hmm. Иди отсюда! Проход в город? Brother, e Может ты ж то, кто прошел бряг крещение и родился заново? Смоешь себе грехи, брат. Интересно, его же отправили на какую-то миссию. Девушки. Нет, это не девушки. Это, наверное, уже пожилые женщины. Он вот топайс. Не-не, это обычно враг А, да, да, да. Мне кажется, он его убьет. В воде стучат? Не видимо... знаю, он, видимо, куда-то... Он проснулся? Right you, Ничего не понимаю. Мне кажется, он гангстер. И смотри, полицейский ночёк, это... Это шериф, Да, походу. он шериф. И пиво на столе. Так, дайте пистолет возьмем. О, мы, нас разрубливает Обряд посвящения. Ладно, все, хватит. Ладно, давай возьмем хотя бы. Давай его Сейчас что-то будет. О боже, это ему что, это ему видится? Скорее всего, потому что его убили. Деньмовый, О, да видимо мы попали в город через а я знаю как его найти волшебная стрелочка помощь фишки смотри опять свечи видимо тут все ходят в одинаковые интересно у нас тоже же переодели наверняка в эту воду да у нас ног нет что говори про одежду у нас просто глазки летающие колибри колибри да о О! У нас точно нет тела. Ну, она не пожилые. А нет, это не пожилые. Это просто не... они. платки, так сказать. Ну, на да, конечно, right. гулять тут одно удовольствие. So О, сразу тут своеобразная музыка. У нас... Интересная татуировка АД. Имя или ад? Или... не нет, -не, это, по-моему... Вот, мы пока, все... н... пока непонятно, вот при чем тут всякий рай, шериф, будущее, маяк... Пока еще все... Не ясно. Знаешь, так во всех играх почти делают. Во всех uh, не-инди-играх, Я думаю, сегодня мы не успеем доснять этот ну, мы его будем разбивать на часть. да, я тоже так думаю. Потому что тут... Тут, видимо, игра очень такая большая, очень много вопросов. Ну, Смотри, лошадка. Папа. О, мышка очень тонкая. У нас жизнь смотрит, не обезья. Да, кстати, это, ну, правильно. Вот, доставить. вот, смотри, смотри, эти а, дети. Вот, вот, это вот, вот, она. Вот как раз где вот, вот, вот, дама где? Помнишь вот, вот, вот, вот, вот, Эти вот, вот, или вот, электронная лошадь? вот, да, это она не настоящая. Тут какая-то интересная. вот, вот, вот, настоящий? Она настоящая. Тут уже нету этих. На? Мы уже, наверное, попали в живой. О, подожди, это что, подобие поезда Наверное, типа продачи. Like <соцентричный> вот, вот, и говорил это на подобие поездов. Это. Это акция. Это пара. Надо ну, подождать, когда они пройдут. Какие глаза у девушки. Да, как будто она теперь будет. Вот опять она, ее сестра. Ну э, что происходит? Выпустите меня отсюда. Вообще, все девушки на одно лицо. Ну, это... О. Это из-за низкой графики, я думаю. И, и нам открылся мост там, кстати. О, разводящиеся мосты прям как... Питере. Интересно, как если островки да. не распадаются? Я, со я согласна с девушкой то, что он, он вообще Мальчик. Мне кажется, это... Это многих... я все равно хочу, А я не украду? Нет, не буду брать монету, а то... Блин, beginning. смотри. Учешный набор? Чп... надо взять. Наверное, ты нас как раз кристина? Может, деньги кому надо? А, заплатить. Ясно. Ладно. Надеялась на халявки. Сюда нам надо. Mm -hmm. Есть, О, четочки. О, смотри, пара танцует. А ну хорошо там Справа. Как романтично, смотри. ]ieur. Смотри, они прям... Они на меня вообще не обращают внимания, так любят. Они как... О, о, о, о, о, о, Не, не, о, Ой, так лагает. На. О, детки. Те же да. oh, много... О, вот yeah, это said, Telegram, huh. you, да. Как там yeah, Не номер 77. Девушка. Девушка, девушка. Ну, девушку. Девушку, девушка. Ничего себе, какую девушку. Здравствуйте. Давай с ним поговорим. Да, ну И... Он видишь, он какой-то особенный. А... Мне кажется, смысл А ну подожди, подожди. Как делишки? Как проводишь? Один. Ил ту пару. Скучно, да. Нас на нас смотрит. Я с тобой тоже слизу. <гус <Ook> он потерял внимание, всё. Это Ща. Статуя SCP. Он нападает только когда на него не Ай, я, я, я, я по твоей голове прошел Все равно? Все равно? Где неудачный? Он на нас как-то кос смотрит. Боги мне. Ладно. «Окружение. Блин, я дом домики хочу посмотреть. Смотри, они прям парят вот На, они, на не... ракете. Они... Это, видимо, какие-то технологии. Нифига всегда себе А рай. ты прикинь, если выйдет Суэль? Мне кажется, что тогда этот дом пойдет Или на верё... А, вот, видишь, на веревочках его держит. тут такой чистый, даже нижний мир видать. Нижний мир. Антия, что будет, если я прыгну туша? Мне кажется, ничего страшного. Ой, О -о -о -о. На нас телепортировало обратно. Давай еще раз, я еще раз хочу. Блин, не весело. Не издевайся, пожалуйста, над героем. мусорную корзину. Как но, же везде? Мы же приличные люди. Зачем нам мусорная корзина? А тут настолько приличный мир, что в корзине пусто, а тут мусор. <селенная> Здесь попкорн здоровый. Люди такое содовую. Плюс а соли вот. и мы убрали мусор весь. слава богу, идем Соответственно, так. Соответственно. Ну, я жал думала, жал, мы нет. сделаем последнее задание и эту часть закончим. Mm. Тут, наверное, поч... мне кажется, что все не по частям. О, шарики. <соседателем> нет, эту часть. О, диктатор какой-то. Нет, он. Если бы я сказал да. он да. О, да. О, да. да. О, О, да. О, да. О, да. Он девушка, девушка да. <�əcga> О, <concepts> ну-ка я под ним пройти не могу где-то же да может быть и так смотри смотри нет мне кажется дальше повторять будет так это а просто похоже... мы не будем с ним взаимодействовать никак? да я думаю что это просто интересный персонаж а это просто как обстановка города да, да. You need Огонь такой прикольный, смотри. А, это, это... А, это, это... Да, титара. Это... О! О! А Нет. ПКМ. <звы> <звы> Вау! Господи. Тебе надо что-то делать. Может, под огонь потушить? Давай. Господи, Ужасно. Нет, лучше перестать играть. Нет, я не хочу убивать а... девочку. С ребенком. Вроде бы это как, как рай, но при этом это столько жестокостью. Смотри, ну, вот такую жестокую атмосферу подражается. такую жестокую атмосферу подражается. Русь пойдет. Итак, я понял. Это мини игры. Походу. О. Вообще что Итак. Пока <вес> а я, я сомневаюсь! Вс мне надо. Хочешь попробовать? Mm -mm. Ну ладно, идем пускай. голова закружила. Куда она идти? Yeah. Yeah. Это видимо yeah. парк развлечений. Смотрите, что это справа. Robot. Ему плохо. Кому? Роботу? Смотри, ему не нравится то, что на него смотрят. Oh. Он похож бо... на скромника. Не вы... Не вы... Не вы... Не Заметьте, этого... что они играют как-то не, не очень мелодично. Не-не, музыка веселая, просто тут орут все. Да, и это нагнетает как-то. Да? <потер> пойдем, пойдем. Вся лотерея <-дизель> уже Так Доход открыт только для тренгеровных граждан. Похоже, как меня. Все механизмы будут вашей власти. Это механизмы в нас любляются, я не поняла. Да походу они просто нас тут. Ну походу, это как с наркотиком Ну девушка довольно милая. Мне кажется, нас превратили в кого-то. <з marine> Очень <с lire> понятно и доступно. Да. Так, да. Так, так нажми, чтобы все из машины зашли. Да, правая кнопка мыши. <укв eine K freshen> Интересно Быстрее brilliant. пока он не передумал Я mm. Heads. Or oh, tails. Come on, let me through heads. Or oh, tails. Uh. Mm, heads. Told you. Hmm. I never find that as satisfying as о, они видимо, походу что-то тут печь. Что-то с монеткой, да, мне почему-то кажется. Ладно, думаю, то, что следующее, ну дальше это мы сможем в следующих частях. Да, потому что уже время поджимает, а у нас еще очень много чего нужно сделать. И... Ой, и если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Если вам вдруг не понравилось данное видео, то ставьте да, дизлайк. Добавлять видео вызвано, чтобы потом его пересматривать. Задите ваших друзей, ведь чем нас больше, тем веселей. И всем пока!